Всем здарова, с вами Дитр 4. И сегодня у нас не, не засмейся, не подпивай, не подтанцовывай челлендж. Опять на аниме... аниме... ковер. Масы. I don't know за голод так идет Oh, my God. Ну, я выдержал этот, смесь челлендж, не подтанцовывай, но я чуть-чуть дергался иногда. Ришите в комментариях, выдержали ли вы. Дать до да, следующего видео.